Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поговорим. Накопилось много вопросов, на которые вы ждете ответы. Начнем с самого часто задаваемого вопроса, который меня очень удивляет, почему именно этот вопрос мне задают, и сейчас я объясню, почему я удивляюсь этому вопросу. Вопрос звучит... Тут, кстати, несколько вопросов таких, которые, в принципе, их можно соединить в один. Значит, первый звучит так. Не устал ли Сережа отдыхать? Второй, я бы тоже к этому уже вопросу отнесла, откуда деньги, неприлично спрашивать, но очень интересно. И, кстати, подобного вида вопросы, которые касаются нашего финансового положения, откуда деньги, на что мы живем, таких вопросов очень много поступает, причем в таком, вы знаете, очень много в грубой интерпретации, с каким-то обвинением, с какой-то издевкой. Я уже достаточно давно снимаю видео и выкладываю его в YouTube, и я никогда не поднимала тему нашего заработка. Как мы зарабатываем деньги, какие у нас источники доходов, какие у нас направления. Я показываю только лишь наш досуг, наш отдых. Иногда какие-то там разговорные видео, все. И мне еще любопытно, почему, когда мы находились на территории Украины, мы в течение двух с половиной лет находились практически 24 часа на территории своего дома. И все наши видео, вся наша жизнь, все это вы видели на территории нашего дома. И никто не задавал вопросов. На тот момент почему мы не ходим на работу почему мы все время находимся дома или куда-то только выезжаем отдохнуть погулять и так далее а сейчас этот вопрос прям стал таким острым под недавним видео был такой комментарий кто-то написал что мы показываем всего лишь малую часть той жизни которая есть у нас Ребята, так и есть. Я показываю, я не знаю какое, там, может быть, там, ну, всего лишь там, ну, 10% от того, что мы проживаем со своей семьей. Я показываю в формате своих видео всего лишь наш досуг. Ну, такой у меня формат моего канала. И причем, если говорить о блогерстве, моем блогерстве, то я даже себя не могу назвать блогером, когда раз в году бывает приходят мне поздравления в Инстаграм, что Аня сегодня день блогера, поздравляем тебя, я очень сильно этому удивляюсь, я даже не помню какой это день, но кстати вот где-то месяца полтора назад, по-моему, поздравляли, я всегда удивляюсь, потому что думаю, кто я блогер, я совершенно себя не считаю блогером в том формате, в котором я снимаю, это сложно назвать Блогерством Это сложно назвать какой-то профессией, которая могла бы приносить заработок, потому что блогер — это намного больше, блогер — это намного глубже, это намного шире. Блогер, на мой взгляд, это тот человек, который должен ну, полностью вывернуть свою душу наизнанку для э, всех и должен быть готов к этому. Я не выворачиваю свою душу на Я не понимаю, для чего это делать. Я совершенно другой человек. Мне это совершенно не нужно. Еще раз повторюсь, что я показываю в своих видео лишь досуг наш. Но если так, вам интересно стало за последнее время, и вы столько мне пишете, откуда деньги, хотя меня это очень удивляет, почему сейчас вы задаетесь этим вопросом, где-то два с половиной года назад или три. У меня была попытка снять видео в формате финансовой нашей части, у нас был тогда на тот момент такой переломный период, когда мы решили сделать полную трансформацию своей деятельности, своих направлений, заняться совершенно другим делом. И я думаю, ну выставлю, поделюсь, для нас это было достаточно такое масштабное событие, к которому мы уже морально подготовились и уже частично да, какие-то направления были нами закрыты и какие-то вновь открыты, и это совершенно для нас такая неизведанная была часть, это совершенно был такой прогресс для нашей семьи. Думаю, эта часть всегда интересна для людей. И вы знаете, я была очень сильно удивлена что это видео было ну полностью провальным почти каждый второй в комментариях написал о том что я это все придумала и я думаю так стоп я поставила жирную точку ну, раз Народ не хочет слышать правды И так реагирует на то, что я рассказываю И моей категории зрителей это совершенно не нужно И я эту тему закрыла, больше не поднимала И стала дальше продолжать снимать в том формате, в котором я и снимаю И два с половиной года мы показывали такую монотонную жизнь Не посвящая ни во что И никаких вопросов, касающихся наших финансов, не было Сейчас просто это бич какой-то ну давайте по порядку. Не устал ли Сережа отдыхать? По поводу отдыха единственный отдых, который мы себе позволяем, это отдых, проведенный с детьми. Это единственный отдых, который есть в нашей жизни, и мы за него цепляемся просто по максимуму, потому что понимаем, что время идет очень быстро и Дети взрослеют быстро, и не хочется упускать какие-то очень важные моменты в этой жизни. Мой муж невероятно трудолюбивый человек. и, Наверное, многих сейчас я удивлю, но на сон он выделяет всего 5-6 часов. Каждый день он ложится в 3 часа ночи, просыпается в 9 утра, потому что будет дети. Я всегда с Сережей спорю, что он очень поздно ложится, он очень много на себя берет. Так как много детей, и мы с ними практически все время вместе, это усложняет немножко некоторые процессы, и приходится основную часть работы какую-то переносить на ночное время. И деятельность такая, что связана с ночным временем. Я могу поднять опять эту тему, которую я пыталась поднять два с половиной года назад. Не знаю, зайдет ли она сейчас вам, но тогда она не зашла. Три года назад, два с половиной, три года назад мы приняли решение закрывать направление, которым мы занимались. Это натяжные потолки, производство и строительное направление, также наши магазины. магазины освещения, магазины внутренней отделки. Это решение было принято, я ранее в видео говорила по какой причине. Еще, наверное, года четыре назад Сережа начал интересоваться криптой. И он видел в этом очень такую хорошую-хорошую перспективу. И потихонечку начинал в это вникать, изучать, заниматься этим. И с каждым годом это приобретало все такой больше и больше интерес у него. Хотя я была далека от этого всего. Я и сейчас, по сути, далека, потому что э, здесь... Э, э, такой должен быть четкий математический склад ума. как бы Мне э, сложно. Я человек, который больше интуиции работает. Всё. А здесь четкий должен быть расчет. И он мне всегда говорил, что это интересно, за этим будущее, я хочу в это вкладываться. И оно как-то вот, знаете, колесо крутилось, крутилось. И по итогу э, все свои средства, которые нам получилось вытянуть с бизнеса строительного, который был у нас раньше, мы вложили в майнинг фирму Вначале это было достаточно выгодно выгодно до того момента пока не начали поднимать тарифы на коммунальные услуги и когда это уже стало невыносимо тяжело мы поняли что это на данный момент это не является выгодным но как долгосрок это вполне может э, иметь место на существование я понимаю что не всем сейчас будет понятна эта тема но я думаю, что наверняка каждый из вас об этом слышал. Параллельно с майнинг-фермой, которая практически никак не нуждается в каком-то постоянном наблюдении, да? это все делается автоматически, ты раз запускаешь и все, и постоянно у тебя это движение идет круглосуточно. Единственное, на что ты тратишься, это на тарифы по электроэнергии. И когда эти тарифы уже стали просто драконовскими, то мы начали задумываться о том, что нужно что-то менять, нужно что-то делать. И буквально за полгода до нашего отъезда мы все свои асики распродали. Распродали не очень выгодно, но, по крайней мере, получилось забрать все, что было вложено. Чтобы вы понимали, криптовалюта — это не только биткоин. На криптовалюте можно зарабатывать абсолютно по-разному, по-разному и в разных масштабах, да, это очень высокорискованное направление, но вот кому-то оно заходит, кому-то нет. Сережа, это направление зашло, и по сей день ему нравится, ему нравится на этих биржах, ему нравится заходить в какие-то, как по мне иногда очень стрёмные сделки, но какие-то сделки бывают выгодные, какие-то невыгодные, кто в этой теме, то прекрасно знает, что в последнее время, да, в связи вот с этими событиями на биржах тоже начали происходить очень странные вещи. Некоторые биржи начали блокировать огромные счета, просто закрываться биржи, люди теряют невероятные суммы. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, приехав сюда, мы продолжаем налаживать то, что было у нас налажено там в Украине. И здесь понемножку Сережа также продолжает заходить в какие-то там сделки, торговать. и Есть вложения в этом направлении такие долгоиграющие, когда ты покупаешь токены, но это как игра в рулетку, как повезет называется, через много-много лет повезет, либо не повезет. Но вот, вот так. Это направление то, которое... Очень нравится Сереже, он этим занимается, он сидит и ночами. Для всего этого нужны знания и желание рисковать. Кто немножко связан с криптовалютой и понимает, что такое да, сделки на биржах, то очень часто эти сделки совершаются глубокой ночью. Возможности на этом рынке есть всегда. Я, допустим, я, я такой человек, я вот сколько раз не пыталась разбираться, вот сколько раз он мне... Это все рассказывала, во-первых, для меня это сложно, потому что там свои термины, там вообще какой-то свой другой язык. И здесь нужно быть таким математиком, все просчитывать до мелочей. И вот если вы человек азартный, если вы готовы рисковать и не боитесь, независимо от того, там, какие у вас суммы, можно даже иметь самые небольшие суммы, там начиная от 100 долларов. И ну, тогда это ваше направление. Он видит в этом перспективу, и я его полностью в этом поддерживаю, потому что я тоже за перспективу в криптовалюте. А еще Сережа очень хороший, профессионально дипломированный гипнолог. Гипнолог-регрессолог. Находясь в Украине, мы работали вместе, совместно с ним, да, мы проводили консультации. По скайпу с людьми каждая как-то там у нас было более все налажено когда дети пошли в садик мы вообще выдохнули и было все очень просто наше утро начиналось с того что мы отводили детей в детский сад и ну практически через день у нас была работа с клиентами до да, один клиент занимает где-то 3-4 часа и сейчас, на данном этапе, здесь это стало намного сложнее, потому что я уже не могу работать вот так в прямых загрузках да, с людьми. Сережа продолжает работать без меня, он продолжает работать с другими слепирами, которые приглашают его, они по всему миру, из разных точек нашей планеты. Очень интересное направление, направление, которое обязательно требует изучения, постоянного изучения, то, что, в принципе, мы делаем все время не перестаем учиться и спасибо нашим учителям, которые всегда на связи, и вообще люди со всего мира, вся наша команда, с которой мы учились, с которой мы продолжаем работать, обмениваться опытом. Я не делаю на этом какую-то рекламу, Я не нуждаю, мы не нуждаемся в этой рекламе, потому что и так есть достаточно много запросов. Совершенно другая отдельная деятельность, отдельная часть нашей жизни, которая очень интересная, которая очень необычна, которая вернула нашу жизнь, да, мы по-другому начали существовать в этом мире и жить, и коммуницировать, и все видеть по-другому. И те люди, которые попадают к нам, они также хотят все это видеть по-другому и жить по-другому. Понимают, что каждый имеет право жить не так, как он живет, как нам эту жизнь преподносили. И какие возможности есть у каждого. Мы просто эти возможности открываем, показываем человеку и говорим, пользуйся этими возможностями. И еще, что касается, не устал ли Сережа отдыхать. Сережа еще умудрился здесь устроиться на работу, чтобы получить официальный контракт и официально находиться здесь. Так как мы получили карточку резидента на два года, то потом, когда мы захотим продлевать, наверняка возникнут вопросы, что мы делали в течение этих двух лет. И этот документ предполагает, чтобы у нас был какой-то контракт на работу, ну хотя бы... Показать, что полгода мы работали. Сейчас у нас этот контракт есть официально на руках. Мы находимся здесь на 10% легальных условиях. И кто бы нам какие вопросы ни задавал, у нас все есть, все, что необходимо для человека, который хочет подтвердить, что он здесь является официальным резидентом этой страны. А теперь эту тему я закрываю раз и навсегда, и больше в своих видео я ее поднимать не буду. Я ответила для тех, кто так сильно переживал и заглядывал в карман, чем же мы живем. Поэтому э, мой формат видео остается прежним. Я показываю лишь досух нашей семьи. И я очень хочу поблагодарить отдельно своего супруга за то, что, несмотря на такую загруженность, и несмотря на усталость, он все равно э, оставляет у себя в приоритете семейные ценности. И на первый план это время провождения со своей семьей. Я очень горжусь своим мужем, очень горжусь его трудоспособностью. Остались нерешенные вопросы, незаконченные э, рабочие моменты у нас в городе, в нашей стране. И приходится решать дистанционно. К сожалению, дистанционно эти услуги стоят намного дороже, но вот, вот так это реалии жизни. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи, пока!